5 лет назад я впервые познакомился с трейдингом. Тогда я еще не понимал, что это такое и как это работает. Я понимал только то, что если я правильно прогнозирую, то я получаю прибыль. И тогда у меня в голове возникла мысль. Я буду делать 100% успешных сделок. Я должен делать 100% успешных сделок. Я добьюсь этого. Я добьюсь 100% успешных сделок за год. Вот такую цель я себе поставил. В тот момент я еще не знал, что это невозможно. И только потом ко мне пришло понимание того, что анализ субъективен и на рынке везде кругом одни вероятности. Цель забылась до декабря этого года. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай. И да, это не кликбейт, я действительно сделал 100% успешных сделок. По одной единственной стратегии в промежутке за год торговли. Мне сейчас на самом деле переполняют эмоции, потому что для меня только недавно дошло понимание того, что я это сделал. А, то есть это произошло как-то само по себе. Вот я просто делал, делал, делал, и вот пришло понимание, и все, и у меня взрыв мозга произошел. Давайте перед этим небольшое предисловие для тех, кто меня не поймет. Смотрите, эта стратегия подразумевает одну сделку раз в месяц строго по одной никогда не меняющейся системе. Заход можно совершить только раз в месяц, всего месяца в году 12. То есть количество сделок небольшое, но смысл в другом. Смотрите, друзья, просто сейчас вдумайтесь. К примеру, давайте округлим, вам нужно сделать 10 сделок плюс подряд. Я думаю, у каждого это случалось, и каждый когда-либо это делал. Но на ту стратегию, у которой 100% проходимость за год, можно зайти только один раз в месяц. Поэтому в какое-либо другое время по ней торговать невозможно. И смотрите. Один год в вашей жизни – это одна попытка сделать 10 сделок плюс в ряд. Теперь посчитайте, да, допустим, если у вас были эти 10 плюсов в ряд, сколько попыток вам потребовалось, чтобы вы... Наконец-то это сделали. Я думаю много. Начал я заниматься трейдингом, напоминаю, 5 лет назад. А, то есть по логике у меня было 5 попыток. Но это мы не учитываем то, что нашел я стратегию гораздо позже, чем научился вообще торговать. А, то есть сократим до 3 попыток. И вот с третьей попытки у меня получилось сделать 10 плюсов в ряд Если же совместить все заходы за предыдущие года по этой стратегии, то получится более 90% проходимости Я думаю, вы вдумались в эти вероятности и поняли, к чему я веду Итак, теперь давайте перейдем к самой этой стратегии, к самой торговле Стратегия вам должна быть известна В первую пятницу декабря был мой последний заход на новость Non-Farm Payrolls да, именно эта новость, именно эта стратегия, именно эта закономерность принесла мне процентов успешных сделок за год. Итак, давайте посмотрим, как я зашел на новость Non-Farm Payrolls в пятницу 4 декабря. Смотрим. А, напоминаю, что это стратегия. Е у меня есть плейлист этой стратегии, там куча моих заходов, там есть объяснение стратегии и тому подобное. То есть мы смотрим движение до выхода новости, смотрим, куда тянут цену, и перед новостью за 10 секунд заходим на одну минуту в противоположную сторону. И ловим импульс, который у нас случается на нонфарме. Смотрите, здесь на протяжении всего времени цену тянут на понижение. Я захожу во банком на одну минуту. Практически каждый раз, когда я заходил на фарм я заходил в банком Потому что я был в этой стратегии уверен. То есть это не рандом, это не наугад. Это строго продуманная схема действий, строго продуманные правила. И я был настолько уверен в этой стратегии, что в течение всего года практически каждый раз заходил во банком Чуть позже я пролистаю историю этого аккаунта, покажу статистику, покажу выводы этого аккаунта, все вам покажу. Итак, мы ловим импульс на повышение при выходе новости. И получаем с вами плюс. Подробное видео с этой стратегией находится в подсказке. Можете посмотреть, кто не смотрел. И вот так я отработал свой последний нонфарм в этом году почти все заходы нон-фарм я записал в режиме реального времени можете посмотреть это в плейлисте теперь по традиции давайте я вам покажу выводы истории этого аккаунта и так далее то есть на депозит сейчас 260 долларов ввел я всего 200 долларов вывел уже 270 долларов 270 плюс 260 получается за чуть более 500 долларов то есть пополнил я на 200 долларов, сейчас у меня чуть больше 500 долларов При этом в основном эту сумму я заработал именно на нонфарме Той новости, которую мы отрабатываем Итак, давайте в истории пролистаем быстренько все пятницы этого года а, Только на этом аккаунте, не помню сколько я отрабатывал нонфармов на этом аккаунте Примерно 3 или 4 Остальные нонфармы я отрабатывал на других Итак, давайте открою календарь, посмотрим Итак, мы будем смотреть только нонфармы Первый нонфарм, на этом аккаунте четвертая, Так, с конца, да мы идем. А 4 декабря, первая пятница, вот эта сделка. Далее, не помню в ноябре я здесь заходил или нет на этом аккаунте. Давайте посмотрим. Это второе ноября, октябрь. Здесь я вообще редко торговал на этом аккаунте. Шестое, одиннадцатое. Так, нонфарм у нас был 6 ноября. А, насколько я понимаю, вот нонфарм. Это у нас, да, 16.30, все верно. Вот нон-фарм в ноябре. Октябрь. Это у нас 5 октября. 16-13. Так, огромный здесь промежуток у нас был. То есть начал торговать на этом аккаунте после долгого перерыва 13 октября. На этом аккаунте в октябре я не отрабатывал нон-фарм. Далее у нас перерыв практически полгода. Это у нас. Январь, февраль, март, апрель, май и... Это у нас июнь. Здесь я что-то тестировал по одному доллару. Так, вот 15.30, 5 июня. Все верно, пятница. Опять же банк То есть уже три ва-банка нон-фарма подряд у нас было. Далее, май. А, это у нас либо первое мая, либо восьмое. Давайте посмотрим... 0,5, 0,5, 0,5, открывайся дальше. И, я так понимаю, это конец, то есть 14 мая я начал здесь торговать, почему-то дальше не открывается, либо сделки не прогружаются, либо это максимум, то есть с этого числа я начал торговать на этом аккаунте, давайте я даже проверю это. 25.02. Нет, сделки не погружаются почему-то дальше. Не знаю почему. Как посмотреть, я не знаю. Давайте еще раз, да, попробуем. Почему-то не получается. То есть начал я торговать с февраля. Не хочет, к сожалению, дальше погружаться. Друзья, вот небольшие неполадочки, к сожалению. Я хотел вам показать. Почему-то нельзя пролистать дальше. Окей. А тогда обойдемся видеороликом Вот смотрите, друзья, это видео с другого аккаунта, да, здесь рублевый счет Опять же, non-farm, давайте посмотрим, как я его здесь работал. Итак, здесь у нас, как видим, плюс Это у нас был май, март, вот теперь на том же самом аккаунте, на котором мы только что историю смотрели Давайте немножко пролистаю Как видим, плюсик, опять же, опять же, во банком то есть 4 сделки было на том аккаунте ва-банком практически подряд, да? Друзья, небольшое предупреждение, ва-банк это не призыв к действию. Для этой стратегии также нужен опыт. Я могу себе позволить заходить ва-банком, поскольку этой суммы я могу пожертвовать. То есть я уже заранее с ней распрощался, в случае чего. И потому что я максимально уверен в этой стратегии, в том, как я ее отработаю. То есть небольшое предупреждение, имейте это в виду. И насколько я помню, в марте это был мой самый первый нон-фарм на этом аккаунте. С историей мы закончили. Всего на видео записано 7 фармов и в некоторые я заходил еще без записи. Я думаю, вы меня поняли. Друзья, прошу прощения за то, что столько времени потратил на объяснения и доказательства. Но для меня это просто огромное счастье. То чувство, когда ты сам для себя сделал невозможное, то, что тебе казалось невозможным, то, что тебе долгое время казалось невозможным, это просто нереальное чувство, нереально это писать, И я безумно этому рад, безумно счастлив. Не знаю, насколько вас это впечатляет, но для меня это просто колоссальная победа. Я добился 100% проходимости по одной стратегии за год. Просто не передать словами. А теперь, друзья, перейдем к менее хорошим новостям. Успехи и провалы, они всегда чередуются. Если я в каком-то деле добился колоссального успеха, то в другом деле я совершил просто самые глупейшие ошибки, и меня постигла неудача. Итак, открываю счет. Баланс. 89 долларов. Я получил просадку, но перед этой просадкой я смог заработать 71% к депозиту за месяц. И именно после того, как я это сделал, я слишком поверил в себя, у меня начался положительный тильт, которого не было долгое время, и следом за ним отрицательный. То есть тебя захватывают положительные эмоции, ты чувствуешь себя королем рынка, начинаешь заключать необдуманные сделки, получаешь просадки, потом у тебя появляются негативные эмоции, ты наоборот чувствуешь, что ты... Что-то постоянно делаешь не так, постоянно просто, просто не умеешь торговать, да, я даже не знаю, как это описать, и постепенно просадочка происходит. Я думаю, это случалось с каждым. На Форекс я относительно недавно начал торговать, да, то есть я до этого торговал 5 лет на бинарных опционах и только недавно перешел на Форекс. А никаких депозитов я здесь еще не сливал. Я, в принципе, всегда выходил в более-менее такой плюс, небольшой, но плюс с помощью своих знаний и анализа. Но одной проходимостью здесь не потянуть. Здесь есть стоп-лоссы и тейк-профиты, которые для меня достаточно трудно даются. Но, друзья, прежде чем зарабатывать на бинарных опционах, я слил около сотни депозитов. Здесь я не слил еще ни одного. И каждый раз, когда я сливал эти депозиты, я никогда не сдавался и продолжал двигаться вперед. И именно за счет этого я и начал выходить в плюс, и это привело меня... К тому, что я имею сейчас. Поэтому я ни в коем случае никогда не сдамся. Это, кстати, не первый раз, когда я пытаюсь дойти до миллиона. И я буду пытаться снова и снова, пока у меня это не получится. И опять же, давайте я вам покажу историю. Давайте сделаем вот так вот. Быстренько. 100 долларов я вложил. Вот моя история. И где-то у меня произошел такой негативный момент. Да, точно, я вспомнил. На доллар японской иене я смог спрогнозировать достаточно сильный импульс и получил с него 30% к депозиту. После этого импульса, после его прогноза, я слишком поверил в себя и начал заходить уже после него на откат. После этого импульса я сделал скриншот, что у меня 71% к депозиту за месяц и после этого начал делать необдуманные поступки. Вот, та самая сделка, 30% и после нее начал все убыток. У меня одни минуса, без убытки, минуса и так далее. И я получил большую просадку. У меня было 170 долларов, стало 90 долларов. Одна позиция у меня сейчас держится еще. И больше позиций я открывать не планирую в этом году. Я даже здесь стоп-лосс этой профиты не буду ставить, просто ради знаний, ради интереса, посмотрю, чем закончится эта позиция на долларе к шестерскому франку. Почему я не буду торговать? Поскольку за 2-3 недели до Нового года торговать нельзя. Абсолютно каждый год, когда я торговал, в самом конце года, те, кто давно со мной знакомы, это знают, в конце года у меня постоянно случаются неудачные дни и просадки. И не пошло меня страной в этот раз. Поэтому это самая последняя позиция и продолжим мы с вами в следующем году. Итак, друзья, на этом видео подходит к концу. Это у нас было такое разговорное видео. Торговля, я знаю, что вы ждете торговлю, оно будет прямо вот... Завтра, послезавтра. Вот прямо сегодня я сяду и буду ее записывать. Сегодня я хотел с вами просто поговорить, поделиться с вами впечатлениями тем, что мне удалось достигнуть, своими успехами и неудачами. Но если у меня получилось найти ту закономерность, которая дала мне 100% успешных дел за год, то я считаю, что нет ничего невозможного. Это придало мне колоссальную веру, и я верю, что у меня все получится. Друзья, буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев, это меня очень сильно мотивирует. Всех благодарю за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.